Всех приветствую на своем канале. Сегодня я получил новый выпуск журнала фиксики Он посвящен кошкам. Тут вот на обложке уже все понятно, о чем будет. Ты про кошек, профессия ветеринар, когда Викторина будет, какие-то руки рубрики "Дикие кошки", поделка, закладка для книг, опять же из кошек. И кошки великих люди. Вот мне кажется, это интересно. Будет. Посмотрим, что будет внутри. Вот это содержание. Дальше идем. Вот тут у нас интересные кошки. Не будем тянуть когда за хвост. Дикие кошки, беспородные, породистые и большие хищники. Вот такая большущая кошка. Дальше у нас какая-то игра тут идет. Альбом Дим Димича тоже. И типа комиксы что ли? Я тут не все читал. Так, вот. вот, как кошки стали домашними, мне кажется, тоже будет интересно для маленьких людей. Когда их приручили. Ну, и так далее, как они считались священными животными египтян. Опять игра небольшая. А вот кошки великих людей. Так, что мы сюда узнаем? Что у Маркват Цвена, представляете, вжило 19 кошек. хомингуэя Эрнеста хомингуэя было. Несколько десяток кошек. Павло Пикассо тоже он любил кошек. Иосиф Бродский, любитель кошек был. Сальвадер Дали. Хм. Кошатники тут были. Дальше мы идем. Так, тут опять игра детская. Ну тут уже совсем для совсем маленьких. Посчитать, сколько бантиков. Вот игра для детей чуть постарше, насколько я понял тут для одного для двоих далее вот интересная игра вот здесь надо отвечать на вопросы и проходить вопросы честно говоря я даже не знаю ты вот немножко просмотрел вот, только вот на это посмотрю я знаю кошки плавать. это я сам свидетелем самых плавать учил часть этого животного названа марка автомобиля соболь соболь это что парта я не знаю какого-то животного короче интересно довольно-таки викторина это в основном, для любителей кошек кто с этим сталкивается я честно говоря самый быстрый вот рысь кажется не помню кто самый быстрый из млекопитающих наземных это какая-то кошка и не помню есть ли у котят молочные зубы у собаки я точно знаю что есть так идем дальше фикси профессия тут нам рассказывают про ветеринаров Советую тоже почитать. Интересно здесь статья. статья, реально здесь статья. Просто контраст. нибудь так, ребус. Вот. А вот, тоже интересно, про диких кошек. Вот такие они разнообразные. Ну, по-тробалов. Я вот... Не думал, что это кошка. Я думал, какая-то рысь там. Лесной кот, я такой, такой я знаю. Вот животное. Лицо у него похоже на такое вот животное с большими глазами. Не помню, как он называется. Морда похожа. Mm -hmm. Миндальские кошки я тоже такое слыхал. Ну и поделка. Сделать закладку. Вот. Сейчас я ее лечу вот сюда. Вот такую закладку мы делаем. Закладка-держатель. Так, здесь у нас школа фиксиков. Опять гадки решать, выгадывать. Прокашать и пятна. Это я обязательно почитаю. Так, гепаркуй так -то толстый. мы беремен. Или почему зимой толстый? Не понятно. Так. Вот опять детские рисунки. Ну и ответы на код и викторину. Мы все узнаем. Ответы на задания. Вот такой сегодня выпуск. Довольно-таки интересная подборка. Актуальной теме посвящен. Всем рекомендую. Третий журнал 19 года. Честно. Сам буду читать, не только дети, детям дам. Сам почитаю сегодня на ночь. Открою журнальчик, почитаем про кошек. И вяжем спать. Все. Всех. Всем удачи! Подписывайтесь, ставьте лайки.